Как можно заработать на канадском долларе на этой неделе, я покажу точные входы на прибыльные сделки прямо на графике, а также досмотрите ролик до конца, обсудим новости по канадскому доллару, на которых можно заработать, естественно, на этой неделе. Меня зовут Роман Корнев, я торгую по стратегии скальпинг Intraday и обучаю также этой стратегии. Ей можно торговать самостоятельно, а также с помощью моего торгового робота. Кстати, если у вас есть счет компании a market вы можете получить его совершенно бесплатно. Переходите по ссылке в описании на мой канал и там под любым роликом в описании найдете контакты, телеграмма где можете написать мне, и я расскажу, как получить его бесплатно. Итак, что мы видим на канадском долларе? Это восходящий тренд, устойчивый восходящий тренд. Кстати, на нем очень хорошо зарабатывать именно на моем торговом роботе в режиме Buy. Ставите его в режим Buy, и он собирает прибыль, когда цена идет вверх. Если цена корректируется вниз, то он выставляет усредняющие ордера. И вот таким образом усредняет свою сделку. И он, как только цена опять отобьется от линии поддержки, мы видим, что она постоянно отбивается то робот выходит э, в среднюю цену и выходит в ноль и плюс еще зарабатывает сверху. Если вы будете торговать самостоятельно, то могу дать еще пару сигналов. Смотрите, на графике H4 видно, что цена сейчас идет вверх. И она встретится с уровнем сопротивления по линиям Fibonacci. И здесь в районе цены 1.3576, это будет уровень Fibonacci 50, будет линия сопротивления. Отсюда можно поставить отложенный ордер на продажу и заработать на снижении. Если цена еще дальше пройдет вверх, то также можно будет либо усредниться, либо войти в новой сделкой. От уровня цены 1.3643, это 61.8 по Fibonacci. Поэтому здесь можно также заработать на снижение, ставьте отложенные ордера на продажу и зарабатывайте. Также досмотрите до конца, обсудим экономические события, по Канаде будет новость, посмотрим как на этом тоже заработать. Следующая валютная пара, канадец франк, также связана с канадским долларом, давайте посмотрим что интересного здесь есть. Сейчас цена пробила уровни сопротивления, уровни поддержки. И если цена вернется обратно к этой линии, это будет зеркальная линия сопротивления, от нее можно будет продавать и зарабатывать на снижение. Давайте посмотрим поближе. Основная линия это вот эта наклонная красная вверх. От нее можно будет продавать, зарабатывать на снижение. Но перед этим встретится еще горизонтальная линия сопротивления. Это слабая линия, видите, я пометил ее двумя квадратиками, было подтверждение. Но в целом она слабая. Поэтому можно как сделать, например? Можно ваш стандартный торговый объем разделить на две части. Войти одной половиной здесь от этой линии. А если цена пойдет сразу вверх дальше, то здесь открыть вторую половину вашего объема. И таким образом усреднить позицию. Я думаю, это неплохая сделка. На крайний случай еще выше есть еще одна линия сопротивления, которая также поможет заработать нам на снижение. Поэтому сигналов на снижение очень много. Это хорошо. Я сам люблю торговать в такой, в такой позиции. Британский фунт. Давайте сначала посмотрим недельный график. Он также движется к линии 61.8 по Fibonacci. От 50 уже отработал. Кстати, кто подписан на мой канал, ставит колокольчик. Они а просто подписываются, тот зарабатывает вместе со мной. Каждый понедельник я выкладываю свои обзоры. Давайте посмотрим поближе. Вот на D1 можете поставить отложенный ордер на уровень. 1,2746 и отсюда заработать на снижение. Также давайте посмотрим поближе на H4 для тех, кто любит поскальпить. Здесь есть вот такая вот восходящая линия сопротивления. И от нее можно будет ставить ордер на продажу, зарабатывать на снижение от уровня цены 1.2557. Евро-доллар показывает вот такой вот восходящий тренд. Ну, Смотрите, если смотреть недельный, так же как на фунте, тоже линия 50 была отработана. Поэтому линия 61.8 тоже, скорее всего, будет хорошо отработана. И отсюда цена снизится и можно будет заработать на снижении. Это в долгосрок. А поближе, если посмотреть, смотрите, вот на H4, на D1, точнее, мы видим линию поддержки. Если цена пойдет все-таки вниз, отсюда можно будет покупать, зарабатывать на росте. Это цена 1.05.44. И еще поближе, вот H4, тоже видим такую вот линию поддержки. Но Единственное, что здесь покупать от нее сейчас не вариант, она так слабовата, потому что видите, где-то цена не доходила, где-то доходила. Я бы здесь дождался, пока цена пробьет линию поддержки. И вернется потом обратно к этой линии. И будет хорошая зеркальная линия сопротивления. От нее можно будет продать и заработать на снижение. По новозеландскому доллару вот такая интересная линия сопротивления. Если цена дойдет до нее, то здесь можно будет тоже продавать и зарабатывать на снижение. Очень хороший сигнал. В всяком случае пока. Вот такие сигналы по графикам на эту неделю. А полный обзор смотрите на моем канале по ссылке в описании к этому ролику. Теперь давайте посмотрим экономические события, на которых можно заработать. Понедельник вторник достаточно спокойный. Ничего интересного. А вот в среду будет новость по австралийскому доллару. Будет индекс потребительских цен это традиционная инфляция здесь повышение волатильности стоит ждать в четверг будет новости по ВВП Америки, снижение ВВП, это может означать снижение американского доллара, если новость подтвердится. Также будет новость в это же время, число заявок на пособие по безработице, но увеличение здесь небольшое, поэтому вряд ли это как-то сильно повлияет, разве что увеличит волатильность. Ну и наконец в пятницу здесь вот несколько новостей по евро, изменение количества безработных, снижение, это положительная новость. И через 5 минут буквально ВВП Германии, снижение ВВП, это, это негативная новость. Короче, две новости, положительные и негативные, практически в одно время, я думаю, здесь на какое-то направленное движение ставку делать не стоит. Просто поторговать на коррекциях. Дальше решение по процентной ставке в России, но здесь изменений не планируются, да и, собственно, даже если бы оно было, вряд ли это как сильно повлияло на курс. Доллара к рублю традиционно это особо сильно не влияет. Далее в 15 часов новости по инфляции, по евро, обратите внимание. И, наконец, канадский доллар в 15.30 данные по ВВП. Здесь планируется снижение, причем я вам покажу сейчас график, где в прошлый раз было значение минус 0,1, а стало 0,5. То есть очень сильно выросло, и канадский доллар в это время укрепился. Сейчас новость обратная. С 0,5 планируется упасть до 0,2. Если это подтвердится, я ожидаю, что канадский доллар может ослабиться, а пара доллар-канадец может вырасти. Поэтому обратите на это внимание, здесь можно будет заработать. Вот такие новости на этой неделе по канадскому доллару. Надеюсь, вам было понятно и интересно. Если понравилось видео, ставьте лайк. Я напоминаю, что до конца этого месяца скидка для моих подписчиков, мои email-рассылки. На мой курс для базовый, для начинающих с нуля 30%. Поэтому переходите на мой канал, переходите по ссылке бесплатный курс и подписывайтесь на мою email рассылку. И также напоминаю, что если вы хотите торговать торговым роботом и клиент Ремаркетс, можете получить его бесплатно. Поэтому пишите мне, я расскажу как его получить. Желаю всем успешной торговой недели, торгуйте с удовольствием, всем пока!